А у нас сегодня 20 сентября. Изменений по карте, я думаю, не будет особо сильных. Но, тем не менее, мы осмотрим сегодняшний ежедневный обзор. Проведем карты. Северная часть Луганска. Граница Новороссии. Проходит между Веселой Горой и населенным пунктом Счастья. У нас поступали вчера сводки о том, и мы видели видео даже, э, как наши ребята, армия Новороссия, обнаружила возле Веселой Горы определенный склад боеприпасов. Большой склад на самом деле. Конечно, это усилит подразделение здешние. Обязательно все переберут. Обязательно доставят, изучат. И здесь наша группировка будет усилена неким боеприпасом. Оставленным хунтой. Так или иначе, он у нас пригодится. Может быть, это произошел определенный военторг со стороны каких-нибудь там... Э, генералов штабных этой американской террористической организации. Может быть так. Ну, это не суть важно. Факт, что теперь армия Новороссии приобрела еще один серьезное пополнение. Вот именно на вот этом участке. Станица Луганска и Макарова, э, северо-восточнее Луганска, по-прежнему происходит, вот она выровнялась сейчас. И вот здесь она неизменна. Хунтята, оставшиеся возле населенного пункта Белая и Лутугина, за в ситуации находятся, не вылазят, не высовываются, на переговоры не идут. Может быть они бы и хотели, а может быть и не с кем. А может быть у них какие-то другие планы. Но пока что они в законсервированной ситуации. такой. Не контролируют они трассу, не нарушают снабжение, не питаются возле дорог. Ничего здесь у них не происходит, никаких операций они не проводят. Но тем не менее, вот здесь они сидят. Конечно, ими займутся, так или иначе. Может быть потихонечку, может быть уже и занимаются, мы об этом не знаем. Но все сейчас будет происходить в режиме инкогнито, чтобы вы понимали. Потому что это вот якобы перемирие, оно кому важно? Вот кому оно важно? На фоне геополитики? Ладно, учтем. Потому что там страны ЕС будут смотреть, что перемирие там. Россия тоже будет говорить, там перемирие так далее. Кому нужно? Украине. Что перемирие у нас идет, у нас все хорошо, у нас нет войны. У нас перемирие, давайте денег. Может быть и Украина хочет определенный транш выбить или еще что-то там. Но вот это перемирие, которое соблюдается, если оно выгодно обоим сторонам Де, де Юры, да, вот там наверху, то де-факто оно не соблюждается. Поэтому здесь будут идти подпольные действия. И все, что будет происходить, мы только будем свидетелями того, как уже что-то случилось. Почему? Да неизвестно почему. Вы помните, как было в одной Нуаласпе? Нам поступали сводки, что там было уничтожено там 100 человек или 150? Нет, не поступали. Разве нам поступали сводки вот здесь от Троицкого? Что здесь была уничтожена украинская колонна, серьезнейшая, более 100 человек, огромные жертвы. Здесь маленький населенный пункт, на самом деле, возле Калинова, очень маленький. Но, тем не менее, хунта туда зашла, зашла большим количеством, и более 100 человек получила двухсотыми. Нигде это в сводках и уже не проходит, как бы. А мы знаем, что это есть, на самом деле есть, и противостояние там было. Но это все происходит в режиме такого, э, в режиме затишья, в режиме тихом. В режиме одна бабка сказала. Вот в таком вот режиме. В принципе, так война и будет происходить. И так рано или поздно одна бабка сказала, типа, а здесь какие-нибудь тролли нарисуют большой и большой вот так вот да, Артемовска, да? Бабах, линия фронта. Почему? Да потому что тролли балуются. Или как-то еще. А все это будет происходить, ребята. И мы должны к этому присматриваться. Сейчас война, это дебильная война, которую хунта развязала. Она, в принципе, по-дебильному будет происходить. А заложниками этой войны будут вот такие вот котелки. Вот эти вот люди, которые там находятся, вооруженные силы Украины, мобилизованные ребята, я не знаю кто там, они заложники. И сейчас они кто? Ну просто они жертвоприношения вот тем амбициям, которые поросенка там ведет на фоне вот этих вот своих подлизунчиков э, Госдепу Пиндосовскому. Ну что ж. Не, вообще они не за это шли сюда и уж точно не за это хотели погибнуть если они понимали, что они могут погибнуть уж точно не за то, чтобы там э, поросенок или кто-нибудь из его там яйценюхов лишний раз там лизнули э, ботиночек там какому-нибудь а, батраку или еще кому-нибудь там керри вот сейчас они тоже находятся заложниками ситуации такой. Конечно, если они куда-то выдвинутся, мы прекрасно понимаем, что они будут ликвидированы. Это понятно. Если они выдвинутся, покажет, что вот вооруженные силы Украины куда-то выдвинулись, соединились, где они? Все нормально. Они живы здоровы где? Но мы не знаем где. Мы не обязаны отчитываться, где украинские военные находятся. Нам не, дочи... не доповидает нам Лысаки. Он только вам там что-то доповидает. А нам вообще ничего не доповидает. Поэтому здесь были украинские военные, если они исчезнут, ну, ребят. Нас не сообщают, не информируют, к сожалению или к счастью, из этой штаба Американского террористического центра, этого АТЦ, или как он там называется. На востоке народных республик все нормально, все спокойно, гуманитарные миссии проходят. Сегодня уже произошла третий гуманитарный вот конвой, зашел, разгружается, мы это все прекрасно видели. Все происходит нормально, трасса контролируется, поэтому там в этом плане можно сказать... Свободно. И ликвидируется сейчас вот та гуманитарная катастрофа, так или иначе, вот в Луганске и в других населенных пунктах, в основном в пригородах. И гуманитарную катастрофу, которую хунта совершила. Вот эти остатки вооруженных сил. Ну что ж. По ним мы событий вообще не поступает никаких, сводки тоже не получаем, вообще они ним затишье. Вы знаете, вот с этой линии фронта они приходят. такое ощущение, что здесь нет ни света, ни воды, ни видео, ничего. Ну какой-нибудь уже бы местный житель, бы что ли, пошел бы посмотрел, или ополченец, или просто в противостояниях показали бы. Вон, видите там палочки, да, вот видите флаг там украинский, да, и там труселя сушатся. Ну вот, там вот живут украинские вояки. И вот, там видите, чуп на горе. Вот тот вот средомит, который им не разрешает там вот, на, российскую, на территорию Российской Федерации. Ну, можно все это показать там. Ну, ладно, в бинокль не снимают. Но, в принципе, какое-нибудь видео отсюда прислать. Мы уже дней 10 или 15 от них ничего не слышали. Я уже сам о них начинаю забывать. То, что про них забыли там в Министерстве обороны Украины, это да. Там в штабе а -а -а, террористическом, это тоже да. Но мы же про них помним, что там с вами, дайте знать. Надо, чтобы наши ребят, или местные там сказали бы, взяли бы интервью. Они ж по-любому ходят снабжаться в эти населенные пункты рядышком где-то. Картошечку покупать там, сальцо. Не думаю, что у них запасов там сало было на два месяца. Они там два месяца уже сидят. Дальше что у нас? Под Амросиевкой. Бывший котел, который сейчас вот говорят, что по Иловайском там бравые хунтята какие-то. В составе 7 человек, одной женщины и одного раненого, захват... будучи в котле. Но захватили и еще... В котел, в котле. Ну, короче, там фейков очень много поступает. Тем не менее, остатки вооруженных сил возле Кутеникова присутствуют. Это факт. Насколько масштабно они контролируют территорию, ну, мне неизвестно. Но здесь есть гарнизоны наших ополченцев. Есть ребята, которые контролируют именно вот эти территории. У них много, правда, задач бытовых на самом деле. там Гуманитарка, восстановление, свет, вода, встреча. Проход, контроль, группа диверсионные Разведка, сообщения Звонки, ну много задач Но на, на плечи ребят наших ополченцев Ложится, вот на жителей Амросевки Там же очень много наших ополченцев Непосредственно жителей этого населенного пункта Но ну, тем не менее они докладывают, что и как есть Конечно хунтовские войска Пусть даже не надеются, что они дальше куда-то могут То, что они сейчас существуют и живут Я бы вообще бы это поставил бы чисто на фарт Вот им просто повезло и все Вот пусть они считают, что им повезло не знаю, каким образом, кто-то будет считать, что это там Господь Бог им сохранил, Гос Господь Бог сохранил им жизни. Кто-то будет считать, что им повезло просто потому, что они не полезли за какими-нибудь дебилоидами там из Днепра один или из Шахтерска, которые остались там по Деловайском. На что угодно они списывают пусть, но мое личное мнение, что им реально просто повезло. Но везение, оно ж не постоянное. Когда-то везет, когда-то нет. Бывает полоса белая, бывает черная. Вот у этих произошла серьезная белая полоса. Воспользуются они эффективно или нет, это вопрос времени. Мы это увидим. Но я бы им посоветовал уже не то что задумываться, а уже начинать предпринимать какие-нибудь попытки по сохранению своего личного состава. Если он, конечно, им ценен. Если нет, тогда пусть занимаются тем, чем и дальше. А если ценен, пусть уже дело. Потому что везение уже заканчивается. Трасса от Донецка на Новоазовск контролируется полностью войсками армии Новороссии, проходящая между Тельманово и дальше ведущая в Новоазовск. Сегодня поступало много... А, кстати, о вчерашних я забыл сообщить, да? Вчерашние подразделения хунтовских войск и карателей, которые находились вот здесь недалеко от Староласпы и Новоласпы, отошли, покинули эту линию фронта, образовалась определенный коридор. Если вот этот вот момент будут фиксировать как 30-километровая зона, да, допустим, от Старой Игнатовки до некого населенного пункта Васильевка, и скажут, есть, есть, ну пожалуйста, ребят, мы вам фотографируем и уже говорим, есть такая 30-километровая зона. Это же не говорили, что везде она должна быть создана, правильно? Правильно? Сказали, должна быть создана 30-километровая буферная зона. Ну хорошо, получайте, вот она. Вот она, маленькая такая 30 километровая зона. Понятно, что такой 30-ти километровая не будет зоны происходить там в районе Донецка, в самом городе, куда там, ребятам. Или где-нибудь в районе Новоазовска. Это что, ребятам, вообще на территорию Российской Федерации свалить или куда? Но она есть. Вот хотели, получайте. И пусть потом не говорят, что не создано. Или вы думаете, карать или вот отсюда, вот они сказали... Населенный пункт вот здесь, Саханокка контролируется ополченцами. Если взять 15 километров, каратели должны половину Мариуполя покинуть. Они что, покинут что ли? Что там Кучма подписал? Подписали бредятину, мы это прекрасно понимаем. Она невыполнима ни с одной стороны. Обычная бредятина. О чем это говорит? Что а, вот эта вот опять же, эта же встреча, она фейковая. Ее невозможно исполнить. Это абсолютная фейковая зона. Ой, э, фейковая... Формат передачи. Я уже, мне уже кажется, что туда Захарченко не стоит ездить. Ну, на самом деле. Туда что, Поросенка ездит? Или Турчинов ездит? Или кто там? Яйценек туда ездит в Минск? Да не ездит. А что Захарченко должен туда ездить? Пусть Захарченко пошлет. Не знаю там. Э, ну, пошлет какого-нибудь третьего зама помощника четвертой жены мозгового. Вот возьмет и пошлет туда все. И скажет, я уполномочил человека. Вот он представляет там интересы. Все. Ну и пусть там подписывают. Пусть Кучма пообщается там, не знаю, там с дядей Васей из Старобешевки. Ну, нормально было бы. Так, здесь линия фронта. Смотрите, он нам показывает, что блокпосты возводятся. Некоторые блокпосты уже контролируются армией Новороссии. Безыменная и широкера. Здесь линия фронта проходит примерно посерединке. Ну что ж, неизменно. Как, и в принципе, мы предполагали, это неизменно. Севернее Мариуполя, трасса Н-20 контролируется до некого населенного пункта. Новотроицкая. Здесь уже начинаются наши пинаты. Сюда, напомню вам, были недавно перейдены наши силы армии Новороссии для контроля вот этого вот участка этой трассы, чтобы из Докучаевска свободно можно было нормально по трассе снабжаться э, с помощью Донецка. Потому что вы помните, что возле Докучаевска, вернее севернее его, в неком населенном пункте Александриновка находились подразделения хунтовских войск. И они были выдвинуты, вытеснены и покинули. Кстати, о дезертирстве. Мы сегодня несколько роликов видели, как это происходило. Именно в Докучаевске, да. Вот. И небольшой зазор этот сделали, чтобы из Докучаевска, видите, здесь по трассам. Ну, просто используя местную инфраструктуру, нужно было сделать небольшой задел. Потому что контроль по трассе, допустим, как, э, ну, вот там на Горловке мы знаем такие примеры, да, вот красного партизана. Казалось бы, сообщение есть, а на самом деле нет. И хунта легко может отсюда обстреливать и вести вот такие вот населенные пункты, как Березо, Березовая и Новотроицка. А вот дальше докучаясь уже в небольшом тылу. В небольшом пока что, но ну, хотя бы и таком. Пока что имеем такой. Мы дальше отбросим этих хунтят, не сомневайтесь в этом. За Марьинку опять. Западнее Донецка. Не ведутся какие-нибудь там уже захваты. Я уже думаю, что попытки из Курахова выходы вот эти вот боевые хунтят. Они уже поняли, что ну и нафиг, ну мы теряем личный состав, теряем бронетехнику, тратим бензин, нам уже на бензин не дают. Они уже думают, подумывают, что скоро следующий приказ, который придет из этого американского террористической организации, из АТА вот этой, следующий приказ придет такой, допустим, танки снабжайте, нет, заправляйте танки за свой счет, ну вот так. Ну помогить бедной ненки Украинке. Вот так вот. Снабжайте танки за свой счет. Все, и не важно, где вы там возьмете, нигде. Пусть вам высылают там посылками, бутылочками, баночками, там сведомиты из западного Тернопиля. Неважно откуда. Они уже просто ощущают, что следующий приказ будет таким. И уже перестали делать такие группы. Экономят. На всякий случай. Потому что оно ну, бессмысленно. Ну зашли в маленькую, ну отметились, ну флажок. Это уже не ценится. Медальки как-то уже мало кого интересуют. Кто-то медальки получил там. Пятерка этих сведомитов, возглавляющих территориальные батальоны, уже отметились. Пофотографировались где только можно. Семенченко даже поехал фотографироваться возле башмака, батрака обмана. Вы не забыли? Вот там он сейчас ведет активную фотосессию. Предоставит обязательно. Я думаю, туда скоро и Лешко поедет. Потому что там есть его однодумцы. Или как это? Однопопцы. Ну чтобы Алиска не забанила. Не могу выразиться правильно. Поедет туда и тот тоже, на фотосессию определенную. Что у нас в аэропорту происходит? Пока что, ну сегодня мы видели, что там э, боестолкновения происходили. Был оттуда дым. Э, ну дыма без огня не бывает, мы это знаем. То есть там идет обстрел и украинских э, войск, карателей. Делается этот обстрел только из-за того, что украинские каратели так или иначе разрушают инфраструктуру города Донецка, применяя как и тяжелую артиллерию, так и реактивные системы залпового огня. Ну, в принципе, все, все, в принципе, как в прошлом, только каратели теперь очень сильно зажаты. И в ресурсах, и в положении своем, и вот так вот издыхающе, агонично. Вот вчера мы это заметили, что обычно это такая в преддверии агонии некой происходит. Вот что происходит там. Но они потихонечку там ликвидируются Уже некоторые попытки Произведенные из некого населенного пункта Водяное по прорыву в Песке Были остановлены, остановлены армией Новороссии Сейчас армия Новороссии занимается как аэропортом Как возможностью его <coughs>, деблокирования Не дают такой возможности на самом деле Как и вот Ждановским котлом Ждановский котел растягивают Смотрим сюда Горловка Горловская группировка Сейчас уже подходит Видите, немножко оттесняет Линию фронта к Дебальцево в Углегорске уже противостояние, хотя, напомним, здесь серьезнейший укрепрайон. В Углегорске идут боестолкновения. Эт, возле этого населенного пункта расположенные войска наши с армией Новороссии уже оттеснили противника максимально. Хотя, я, я же говорю, повторюсь, здесь серьезнейший укрепрайон был у хунты. Это была западная фортеция по отношению к Дебальцево. Но теперь они оттесняются. А почему это происходит? Потому что они сместились немножко вниз. Как только хунтята отсюда уходят вниз, автоматически они сразу же... Смещаются и южнее Выходите на юг, оставайтесь на юге Но на севере им не получится закрепиться Это говорит только о том, что вот здесь Группировка находится действительно Не обученных, не профессионалов И нет здесь э, какой-нибудь серьезной группировки Которая могла бы вести эффективные боевые действия Ее просто нет ну, ну нет, на самом деле нет Сколько они здесь уже торчат? Они собрали еще недели две назад Серьезнейшее количество бронетехники Толку? Никакого Зашли, обстреляли мирные граждан города. Уничтожили ополченцев? Нет. Вести террор? Ну, они его и так производят. Постоянно производят. Любые какие-нибудь выходы артиллерии ликвидируются. Какие-нибудь боевые такие, вот знаете, разведки боем, они уже не производят. Пару раз вышли на Фащевку, получили трендюлей, отрезали им небольшое количество. Все. А передвигаться большим количеством? Вот это они могут. Так что вот так вот гуськом, как стадо, большое стадо, они будут передвигаться, дабы воссоединиться с некой группкой в Ждановке. Что, собственно говоря, в ближайшее время и произошло, или, возможно, произошло. Или, ну, у них существует такая возможность. Да, они могут разминировать эти дороги все, ценой своих там бронетранспортеров. Ну, возможно, они здесь переплывать будут некоторое время. А Горловская группировка здесь их будет отжимать, здесь будет работать Призрак. Ну и самое главное, армия Новороссии, Оплот, э, не знаю, Беркут, Восток. Они все будут здесь участвовать, в принципе, все наши э, ребята, ополченцы. Обязательно займутся в ближайшее время ликвидированием вот того террора, который распространяется на пригороды и, в принципе, на населенные пункты городов Зуевка, Харциска, Макеевки и так далее. Хунтят этих будут ликвидировать. И я уже сообщал, что, скорее всего, вот этих вот в плен брать не будут. Ну, ну не будут. Ну, некуда уже брать, да? Извините. Хотели бы сдаться бы, хотели бы вышли бы, хотели бы на переговоры, уже бы сделали. Есть возможность? Уходите! И такая возможность у них есть. В крайнем случае, я думаю, ополчение бы предоставило им коридор через Малоорловку, да, вот сюда, к Дебальцево. И вот здесь, как только они покинули бы вот эти территории, им бы здесь серьезный коридор бы организован был по трассе М3. Чтобы они покинули эту территорию. А то что ж получается? Они тут террор ведут, население расстреливают, и еще и пытаются как-то сопротивляться в, в нарушении всех условий. А куда же они, как же они будут выполнять то условие на 15 километров сжаться? Они что, должны под землю закопаться? Вот эти укры, которые здесь находятся. Ну, под землю мы им поможем, мы им поможем. Не ведут они на переговоры, фашисты все-таки еще те здесь находятся. Я думал, здесь военные, раньше говорил, что это военные там, нет, фашисты там. Фашисты, ребят. Которые просто терроризируют наших жителей и бесчинствуют на наших территориях. Ну, мы увидим, увидим их исход. И этот исход будет как, как у Денетора в Властелине колец, примерно такой же. Или как у, у Кошка Мана, у Равшана с джимшудом которая в микроволновку сама залезла. Первомайск. Здесь блокпост стоит наших ребят. Эта территория контролируется нашими подразделениями. Мы видели там казаки ведут. Вот Стаханов тоже батя здесь. Ну много. Мы сегодня видели интервью. Видели ужасные те бесчинства, вернее последствия тех бесчинств, которые производит хунтовская армия. Здесь много карателей. Здесь много карателей вот таких вот знаете бесчеловечных просто безбожно ведут обстрел мирных городов, разрушая инфраструктуру садики, ну все там мы видели церковь уничтожили, ну блин тоже вот здесь определенная группа фашистов находится э, еще и вооруженная группа фашистов, что ж пока эти пока этими территориями к сожалению э, здесь не предпринято приоритетных каких-то задач, не поставлено э, но мы знаем что здесь нормальные хорошие ребята, здесь казачье общество, вот такая община казачья Стаханове, она находится в Первомайске. Мы знаем, что эти ребята не раз удерживали и более противостоящие силы противника. И дальше Первомайска им ни разу никогда не удавалось пройти хунтовским войскам. И в этот раз они тоже не пройдут дальше. Вот зато когда по ним будут колбасить, вот это они будут бежать. Мы посмотрим на этот марафон. Там Усейн Болт будет ставить, замерять новые рекорды. И будет оспаривать, кто еще быстрее бегает. Ну, вернулись мы к Луганску подытожить тут в принципе нечего ребята что тут подытожить изменений на фронте особых серьезных не было Дебальцев пытается воссоединиться с группой Ждановки которая вчера была серьезно заблокирована э -э Хунтята там пытались но ну, они потеряли идут боестолкновения возле некого населенного пункта Троицкая М -м -м. идет планомерная ликвидация противника маленькими группировками или артиллерийские их расчеты или там минометы э -э -э или Единицы бронетехники в Ждановском котле под Янакиево. Разблокирована трасса на Горловку, но это было, произошло еще вчера с Донецком. Сегодня был серьезный взрыв, огромный пожар э, на заводе возле Донецка. Расположен он вот чуть нежнее. Вот мощный взрыв вот здесь, вот видите, чуть-чуть юго-западнее аэропорта. Вот на западной части города Донецка. Это было сегодня, да. В южном направлении изменений особых не произошло. Все.